То, каким образом что-либо распространяется по сети, является ключевым вопросом, ответ на который нам интересно узнать при анализе различных типов сетей. Классическим примером служит распространение болезней некоторой популяции. Однако, мы можем говорить и о том, каким образом исчезновение одного вида в экосистеме повлияет на остальных, или о том, как какая-нибудь информация распространяется в группе людей. Более формально распространение по сети называется диффузией. Способ и скорость диффузии определяются несколькими различными параметрами. Мы перечислим основные факторы, имеющие влияние, прежде чем рассмотреть их все по отдельности. Во-первых, у нас есть такой показатель, как инфективность или заразительность, который отражает то, насколько явление заразительно при распространении по сети. Исходя из этого, можно заинтересоваться тем, насколько сильное сопротивление заражению оказывают узлы. Это дает нам параметр сопротивляемости. Далее нам нужно учесть топологию сети. Очевидно, что диффузия происходит по сетевым связям, то есть разные структуры связей и распределение степеней становятся еще одним определяющим фактором при рассмотрении диффузии. Наконец нужно учесть, происходит ли диффузия управляема или случайным образом. Это возвращает нас к топологией, потому что, как мы уже обсудили, некоторые сетевые топологии более восприимчивы к спланированному воздействию, чем другие. Для начала поговорим об инфективности. Под инфективностью понимают способность чего-либо крайне быстро распространяться и оказывать влияние на других, причем независимо от вида сети, в которой происходит распространение. Если вы услышали какую-нибудь важную новость, вам непременно захочется рассказать ее другим. Это и есть инфективность. Это как негласная сила, которая продвигает явление через локальные связи и дальше по всей сети. Можно измерять это в деньгах, в степени эффективности болезни или же в терминах некоторых других показателей. Однако нам необходимо узнать, сколько других узлов данный узел может заразить за какой-то определенный период времени. Комар может укусить только одно другое существо в один момент времени. А человек может транслировать свое сообщение на аудиторию из возможно миллионов других людей одновременно. Это дает нам намного более быстрый темп заражения. И наоборот, нужно подумать, насколько высока сопротивляемость узлов сети к распространению данного явления. Представьте попытку продвижения идеи однополых браков в консервативной сельской общине. Неважно, насколько ваша компания заразительна, ее успех маловероятен. И это не из-за ваших ошибок, а из-за сопротивления других узлов сети к этому конкретному явлению. Можно также добавить в нашей модели время, указав, что узлы могут оставаться зараженными в течение только короткого промежутка времени с последующим восстановлением. Такое случается при распространении многих болезней или модных течений. Далее нужно взглянуть на топологию сети, чтобы понять, как что-либо обычно распространяется по ней. Основным фактором является просто общая степень связанности сети. Очевидно, что чем выше связность, тем быстрее все должно распространяться по такой сети. Однако, может понадобиться рассмотреть также среднюю длину кратчайших путей, чтобы иметь понимание того, сколько ребер явления должно будет преодолеть, чтобы возыметь эффект на всю систему в целом. Также нужно исследовать распределение степеней, чтобы узнать, насколько сеть централизована. Централизованные сети с крупными хабами могут способствовать ускорению как локальной, так и глобальной диффузии. Например, современные широковещательные СМИ возникли вместе с современным национальным государством, так как только через такие централизованные хабы можно быстро распространять единообразную информацию среди большого населения. А это ключевой компонент при создании чувства национального единства и культуры. Без таких централизованных хабов диффузия будет намного медленнее, а информация будет становиться все более неоднородной по мере ее распространения. Еще нам нужно знать, происходит ли распространение случайным образом, или же оно спланировано. То есть, существует ли какая-нибудь логика в продвижении, нацеленная на управляемое воздействие на узлы, имеющие высокую степень связности, что позволяет ускорить диффузию. Многие виды диффузии можно смоделировать как случайные. У вируса нет никакой логики, подсказывающей ему поражать существ, имеющих много физических контактов с другими. То же самое можно сказать и о финансовых кризисах. Токсичные активы не сами выбирают место в сети, чтобы там осесть, а также на какие узлы им воздействуют. Это факторы, которые определяются другой динамикой. Тем не менее, некоторые процессы распространения бывают спланированы. Например, военная стратегия зачастую намеренно разработана для атак на критические узлы военной или инфраструктурной сети противника. Расчет здесь на то, что повреждение критичного узла будет передано к его зависимым узлам, поэтому возмеет больший больше эффект, чем атака на случайно выбранный узел. Наконец, затронем тему сложного заражения. Модель простого заражения, которую мы описывали до сих пор, по сути двоичная, то есть узел либо заражен, либо нет. В рамках такой модели имеет значение только воздействует ли один узел на другой или нет. Сложное заражение, напротив, является процессом, в котором несколько источников должны быть подвержены явлениям, прежде чем отдельный узел примет это и изменит свое состояние. Примером может служить внедрение некоторой технологии или инновации, которая довольно затратна, особенно для ранних последователей, но менее затратна для тех, кто ждет дольше. Это можно смоделировать в виде сложного заражения, указав количество других пользователей и инноваций, необходимых для того, чтобы данный узел тоже начал ее использовать. Также может быть два конкурирующих события, продвигаемых в сети. Например, можно смоделировать то, за кого из двух кандидатов человек будет голосовать на выборах, основываясь на социальной сети, частью которой он является можно задать некую переменную, отражающую число соседних узлов, голосующих за конкретную партию, при котором человек отдаст свой голос за ту же партию. Такие сложные модели содержат множество взаимодействующих частей, поэтому в них будут переломные моменты, так как узел не будет ничего делать, пока пороговое значение не достигнуто. А также будет обратная связь, потому что изменение узлом своего состояния будет влиять на выбор других узлов рядом с ним. Все это означает, что такой более сложный вид заражения не линейен и есть возможность возникновения экспоненциальных каскадов. Мы лишь начали рассмотрение наиболее заметных показателей, влияющих на диффузию в сетях. В реальном мире диффузия в чем-то вроде социальной сети является сложным процессом, который может потребовать использования мультиплексных моделей, в которых позволяется наличие нескольких разных связей между двумя узлами. Что отражает различные типы связей и сетевых взаимодействий, способствующих или сопротивляющихся диффузии какого-либо явления. В нашем примере с выборами мы можем принимать во внимание экономические факторы и отношения, чтобы ввести в игру настоящую динамику. Но это находится уже за рамками нашего курса, поэтому на этом мы остановимся, чтобы в следующей части продолжить обсуждение разговором на тесно связанную с диффузией тему устойчивости сети.